Всем привет. Сегодня я сделаю совершенно резкую вещь и подниму тему физика секса. Физика. Предупреждаю, все сказанное на канале является личной фантазии автора и не имеет отношения к реальности. Автор сочиняет сказки. Второе, в чем я предупреждаю, это тема не для поругаться, это не про отношения. В принципе, мне стало интересно, что на самом деле происходит. Я целый месяц искала тему, вот мне что-то вот хотелось задать вопрос, вопрос какой-то вопрос. Вот эта тема, которая мне сейчас очень интересна. Разумеется, вспоминается фильм Дюна и тот смысловой ряд, который я не захотела увидеть, хотя зрители канала о нем писали. Идет добыча некоторого ресурса под названием пряность. Пряность – это энергия или вещество химическое, или энергия, которая вызывает особое состояние без комментариев, а также является э, топливом для дальних перелетов космических кораблей. И тут оля ля ля а у нас вот кто-то строит андронный коллайдер, непонятно не, не для чего, говорят, для побега. А перелет в пространстве времени требует очень много энергии, замечаем. Дальше второй аспект. На ритмичные движения приходит червь, червяк. Хотя существуют в природе полезные дождевые черви, тем не менее, мы ассоциируем это, ну, в первом смысле, мы всегда ассоциируем это с паразитом, с паразитизмом. На ритмичные движения приходит паразит. Это второй аспект фильма, третий аспект фильма. Фриманы, то есть свободные люди из сечи, не отдают пряность и сохраняют в себе синюю энергию. У них синие глаза. А кто его знает, если вот глаза светятся в каком-то спектре, в котором мы не видим, а? А дальше мы на, наблюдаем странное вообще отношение к этой теме. Вокруг нее действительно какая-то вашкалупная возня. Вот. Слишком много, вот сколько тексты списанные, отношения, индустрии, и мода, и реклама, и психология, и все, все, все. Очень много вокруг этой темы, прямо она оккупировала везде. Отношение к этой теме, теме мы видим в разных идеологиях и диаметрально противоположное. Мы знаем строгую христианскую позицию в отношении к теме отношений в первом смысловом ряду: христианство это отношение. И там много про девственность. И а как же тогда размножаться? И в агрессиях родима мать и моя, нет варианта не отдать э, пряность на корабль, но э, говорят: читайте жития святых, читайте истории православных. Вот, допустим, одна из историй. Э, священника его жена и они родили детей и, будучи еще молодыми оба приняли решение жить как брат-сестрой вот вам аккуратная пропаганда то есть кто-то против побега на космическом корабле в то же время была передача э на которые собрали э, гости люди, которые от, демонстративно отказались делать это. Я не скажу, что они у меня вызвали симпатию, они были какие-то грозные, э, агрессивные. Скорее, это способ отпугивать от собственных идей. Тем не менее, меня возмутил тот, э, тот момент, что... Ведущий им сказал, ну вы там себе что хотите, думаете, с ума сходите, но зачем же вы пропагандируете и делаете это на показ. Меня возмутило, какая такая толерантность, еще недавно такое поведение называлось целомудрием. Но знакомая гинеколог порекомендовала ей или много таблеток, или найдите любовника. Вот себе представляю, или кто, кто пускай это откомментирует, кто помнит то глухое советское время. Мне кажется, было ли такое. Или еще недавно это было невозможно. Кому-то на корабль не хватает синего топлива. Мы видим два вида политик на 180 в разные стороны. Может быть, это способ определять сторону. Кто за чью сторону на самом деле так-то нанести на поверхность, можно что угодно. Предварительно еще скажу, кто сейчас будет агрессивно нападать с двух сторон. Плеядианцы сказали, что любая планета ⁇ это ферма, и энергодобыча от жизнедеятельности этой фермы ⁇ это нормально. Вопрос в том, какую энергию добывают и как живут существа на этой планете. Ролики этой серии будут называться, начинаться в названии на физика эхо. Дальше номер эхо. Кто смекалистый, тут догадался, кто нет, то это очень просто. Меняем буквы на английский, убираем одну букву, добавляем одну и получаем как надо. Я не буду пестрить этим словом, чтобы вы не определяли всякие там анализаторы. Любопытно, какой реально идет энергообмен и между полами, по какому контракту происходит связь и между людьми отдельно и э, пространством, что за синяя энергия, что теряет человек, что он приобретает. Но мы видим по фильму оба пола теряют эту синюю энергию, отдавая ее на корабль. Предупреждаю, этот ролик вообще не про личную жизнь, вот про отношения люди, сколько было текста, сколько лишнего текста или лось, и лилось, а пора бы понимать, что это в, в структуре, да? Какая ценность этого продукта, как, и чем жертвует тот, кто теряет эту энергию. Для затравки хватит, у меня идеи для двух роликов, вот один сняла, еще есть любопытные находки, сейчас не скажу, но чтобы заинтересовать, может быть те виды саития, которые все считают совершенно безобидными, могут оказаться самыми-самыми травматичными в плане энергии, но это я объяснять буду в другом ролике. Пишите комментарии, я по вашим комментариям надеюсь насобирать на, на идеи, где копать дальше. Про физику так про физику. И, и пожалуйста, не сходить с ума, не ссориться. Вот эти маньяки, которые приходят, травят за или травят против, это не сюда, это не про психологию. Я хочу раскопать, как это работает там с чакрами и так далее. Чем отличаются люди, которые это не делают, чем отличаются те, у кого много связей, было или есть, чем отличаются те, кто использует особые приемы и так вглубь этой физики. Потому что мужчина и женщина, очевидно, созданы как физический прибор, они что-то делают, они что-то производят. Вопрос что? плейлист, на котором это будет выходить, будет называться «Энергообмен». Я думала, куда такие темы помещать. Я пришла к выводу, что это не про счеты, это не про математику, это кое-что другое, это про энергию. В общем, я ожидаю здесь комментарии спокойных, вдумчивых людей. Эта тема рискована в том плане, что она похожа на кулинарные шоу, они как бы завлекают. Но мы, мы будем говорить очень сухо по этому поводу, во-первых. Во-вторых, знаете, как эффект у, у тех, кто учится на медицину, они сперва заходят в морг, падают в обморок, хотят бросить, там учитесь сами, я лучше время потрачу, переведусь куда-то еще. Так начинается. Потом спустя время они уже на лабораторные берут булки и воду. Еще кто на кондитерке работал там где производят продукты, тот же самый эффект, полное безразличие. Так что я надеюсь, спокойный формат обсуждения будет достигнут. Пишите комментарии, это будут идеи для следующих видео. Ставьте лайк и до новых встреч!